Итак, вторая карта стартанула, карта пирамида, и для вас ее продолжаю комментировать. Я Александр Найсмирнов, собственно, команды Вечная Цукуеми и Закняжество также здесь, никто никуда не делся. И изменений в составе, насколько я вижу, во всяком случае, у команды Закняжество не было. Ну и как бы у команды Вечная Цукуеми тоже никаких изменений не было. А снова сидячка под единичкой, и мне кажется, это нормальная история. Ну, то есть нормальная история, потому что эти команды вначале сидят, а потом уже начинается лютый экшен Поэтому пускай сейчас сидят Гудвайс вновь на своем корике делает минус по главному авторитету Опять очередные э, похождения авторитета вместе с Чекушода, по всей видимости, нас ожидают и на этой карте Кстати, божечки мои, простите Кстати, снова Чикушода, именно он умирает следом за главным авторитетом Uh, но, ну, конечно же, конечно же, ревайвы, куда же без них Есть медики, и эти медики старательно откачивают погибших игроков Однако главного авторитета почему-то откачивать не стали uh, Кэталаре пока еще не успевает uh, дойти до медвика и медузы И вопрос, успеет ли и вообще пойдет ли Потому что здесь как бы момент уже uh, вполне себе потерянный Плюс еще и тиммейты погибли весьма и весьма далеко И скорее всего просто будет... Неудобно даже пытаться их вытаскивать. рискуя своей собственной жизнью. Чекушода просто подарок. Подкатывается под своего соперника. Попадание от Гудвайза. Ноут успевает сделать два минуса. Выезжает из-за угла и... А, продолжает кататься, но... Гудвайзу по барабану на вот эти вот слайды. Спокойненько делает 6 киллов за этот вот раунд. 6 киллов за раунд, дорогие друзья. Это то есть эйса и еще даже килл сверху. Ну, счет 1-0 вновь в матче в этой встрече повели игроки команды а, за княжество. И также хочу напомнить, дамы и господа, что следующий матч а, пройдет, вернее, начнется в 21.00 по московскому времени. А, пары, которые будут там играть, я думаю, вы узнаете и можете узнать в группе у Шумелки. Если не знаете, какая интересная перестрелка... Чекушода и Делайнера, но Делайнер ее все-таки выиграл. А тут, кстати, Чекушода был моментально поднят, что как бы должно э, давать очень много информации. Сгорает Чекушода. и попытка поднять от Муна может сейчас, кстати говоря, ну вот, пожалуйста, да, привести к тому, что Медик погибает в, свое же, в свою же очередь под двойкой. Начинается, ну, просто какая-то дичь дичайшая на бетоне. Все заканчивается. Счет 2-0. 5 киллов дилайнер, 6 гудвайс, господи. Каталаре просто вообще в шоке, говорит, почему вы все понабрали моих uh, киллов. Ого, Варфейс, всем приветик, Санек, рад слышать. Витя, приветствую, приятного просмотра и я рад видеть твои сообщения, соответственно. Ну что, ревайв Кеталаре поднимает Гудвайза, который, видимо, не самый удачный мув пытался реализовать. Но, однако, Ноут уже погиб. Если Муна не успеет спасти, более того, еще и погибнет. Опачки, здравствуйте. Здравствуйте, говорит нам Медвик, который расстреливает в спиночку Шода. И здесь уже, по-моему, конечно, Муне ну, не, не спасти никак Никого. В общем-то, как бы и килл по Муне говорит нам о том же самом... Медвик! Ну? Отряд Не разве... сумел избежать конфликта тиммейта с соперником, однако тиммейт справился. Это, наверное, самое главное. Ну, как-то плоховато немножко с атакой заходит. В целом, да, с какими-то разменами удается выйти на более-менее какие-то комфортные позиции для розыгрыша. Ну, опять же, сейчас вот ноут, если э, откроется налево, что-то попытается чекнуть, да. Ну, вот, понятное дело, здесь залетает дым. Следом залетает еще один дым. Количество дымов не означает, конечно же, с, э, увеличение шанса на проход. Однако, да, безусловно, помогает. Э, Муна. Поднимает Чекушода. А кого? Там, по-моему, вообще больше никого не поднимает. Только Чекушода <смех> и главного авторитета. Ну, количество килов продолжает расти. У кого-то, у кого-то, к сожалению, нет. Медвика и Медуза Бога по минусу. Ситуация начинает быть менее приятной, однако... Быстрый ревайв Ноуда и не очень быстрый ревайв главного авторитета с Бакром, которых до сих пор еще не ревайвили, но, скорее всего, определенно одного из них хоть точно попытаются выцепить. Делайнер попадает в голову Ноуда, и вот вам, пожалуйста, попытка выцепить того самого, кто пойдет что-то поднимать. Гудвайс и делайнер заканчивает раунд. раунд, ну, собственно, снайперские винтовки в количестве двух у команды княжества, точнее, у команды за княжество, работают исправно. Исправно, что еще можно сказать? Отлично, отлично работают. На все 159%. Так, на двоечку у нас направляются игроки э, коллектива Вечная Цукуеми. И здесь сразу же вырубают Медузу Бога, которого уже теперь точно не поднять. Ну, как бы, как вопрос туда можно будет просочиться и попытаться его спасти. И это 100% Ома приведет к поражению в раунде, поэтому нужно просто похоронить тиммейт спокойненько и... Пытаться ретейкнуть при ситуации 4 в 5 Конечно, не самая приятная и простая ситуация Однако, никто не говорит, что она безвыходная Медвиг минус Муна Это минус... Ой, все, как бы, да, без... Э... Господи, боже мой Без медиков остается команда Вечная Цукуеми Теперь у нас уже ситуация 4 в 3 и ничего не изменится При этом КТЛР жив-здоров и может по-прежнему э, Поднимать э, товарищей по команде ну, накидывается флешка под флешку действия а, от Делайнера, к еще минус. Ну, в общем... В общем, да, дорогие мои друзья. А, дефьюз бомбы. И победа в раунде достается команде за княжество. Вновь они. Все еще. То же самое. Смен сторон. Ну, посмотрим теперь, как княжество а, поатакует. По крайней мере, оборонялись они достойно. Все раунды в обороне они выиграли. Как долго играют, не спеша. Кстати, полностью согласен, да, матчи действительно идут более, ну, я бы так сказал, длительнее Длительнее, не хуже, но длительнее Но, как бы, это особенность игры, естественно, да Все вправе играть медленно, кто-то вправе играть быстро Тут кому как хочется Ну, вот, минус Гудвайс И уже, как бы, был, конечно же, ревайв уже Погибшего игрока успели поднять. Гудвайс, кстати, до сих пор еще лежит, как ЛР еще не совсем дошел. Ну, дошел, поднял. Дошел, поднял. Единичку у нас вроде как наверное, надо ломать. Ну, я так вижу, скорее всего, что нет смысла здесь. Особо рассиживаться Но с другой стороны, опять же, всегда присутствует риск э, какой-то перетяжки Например, вот которую, я думаю, вполне сейчас мог бы себе э, позволить коллектив э, за княжество Хотя они почему-то все-таки от этого ряда отказались Перестреливает Тут три килла успевает сделать перед смертью И все же таки 6-0 Вообще как? Вообще просто Как? Учитывая, что где-то к середине этого раунда, под конец раунд заканчивался, вернее, где-то к середине раунда, количество живых игроков команды Вечная Цукуеми превышало количество живых игроков команды за княжество. Но все равно, что-то просто в один момент по щелчку бац, и раунд закончился в ту же самую копилку, куда и все предыдущие пять. Комментатор, здорово, Абеле, приветствую. Ой, а вы, кстати говоря, по-моему, играете, да? По-моему, я видел ваш никнейм где-то в составах, если не ошибаюсь. А вы же должны были за вечное цкуеми играть. А что, вас не взяли? Ваше место отдали ноуду, получается, да? Обидненько. Аня проиграла? Да, Анина команда проиграла со счетом 2-0 в первом матче. Ну что, ревайф одного. Но будет ли ревайф второго пока непонятно. Но здесь уже начинаются проблемы. Все с теми же самыми, те же самые лица. да уже 14 смерть. 14 смерть за 6 раундов. Просто по 2 с лишним раза погибать в каждом раунде. Но это как-то не солидно. Как-то не солидно. Это ЛР. Успеет ли поднять Медузу не по... О, ну наконец-то! Наконец-то при этом есть еще живой Ноут, который может сейчас еще кого-нибудь поднять и увеличить шансы на победу команды Вечная Цукуеми. А, хотя, наверное, уже как бы и может быть не знаю. Поднять-то можно только Бакра одного по сути, да и то... Если еще такая возможность будет Ну, в принципе, в принципе, да, давайте так объективно Ноут Бомба, не понимаешь, что рядом умер. с ним никого нету Бакра еще можно поднять И он спокойненько его Не будет поднимать А почему не стал поднимать? Там же еще 6 секунд было Слил затею эту типа, да? Да, разбит по-моему, по кто-то немножко поймал дизмораль, если мне вот, э, все правильно подсказывает. Ну, потому что как не поднять тиммейта, который вот прям перед тобой рядом лежит? Да, сказали, вторую игру пойдешь. А, нормально, нормально. Хорошо, к вам команда отнеслась. Я и смотрю, как вы вторую игру играете. <laughs> ну ладно, вы не переживайте, ничего страшного в этом нет. Бах и промах. Обычное явление, кстати говоря, бах и промах еще один. Это, кстати говоря, му. О! А муну-то у нас. Не, это вообще неправильно. Вообще неправильно. Я просто смотрю сейчас вот по стратегии, да, там у Чуху Шода. Шода. Он теперь единственный медик. Вы просто представляете, он же чаще всех погибает. Как ему можно дать медика? А если его убьют? А там просто, я не знаю, КТЛР делайнера взрывает. Там, там своя игра. У одних своя игра, другие как-то свое там разыгрывают. Ну, здорово, здорово, хорошо. Муна и Гудвайс размениваются. КТЛРМ надо уже как-то потихонечку Бежать, э, поднимать товарищи, Чем он, кстати говоря, и занимается И Чекушода, в общем, должен делать то же самое На самом деле, пока есть бакры Муна Которых ну, потенциально можно было бы поднимать э, Наверное, как-то стоило о, бы Вместе да. с товарищем э, Допустим, даже с тем же самым Главным авторитетом пытаться продвинуться Чуть дальше Чекушода. Два минуса, минус от КТЛРМ катерла... О, божечки мои Еще и прям в наглую Вот так, да? Прям в наглую ревайвят друг дружку перед лицом друг у друга. Ну что, главный авторитет. Ну очень тяжело здесь, конечно, что-то будет противопоставить соперникам. И это, наверное, логичный в данной ситуации 8-0. Потому что в данном раунде уж точно все возможные коды, так сказать, были отрезаны. Просто, на мой взгляд, не самая грамотная расстановка игроков по точке. Ну, какие-то позиции были сумбурные, и все вновь играли как-то по одному. Не было каких-то вот э, попыток помочь, что ли, друг другу, да. Единичку, кстати, сейчас удерживают достаточно пассивно, что вполне позволяло бы более агрессивно отыгрывать раунд э, команде княжества. Но единственный, конечно, важный момент, что княжество не в курсе, что единичку практически не удерживают. Ну, ХАЕшка, вы видели, там под Делайнера хорошая прилетела. Я думаю, для КТЛР поднять тиммейта не составит труда. Что уже, кстати говоря, было сделано. Накидывается флеш. Медвиг минус главный авторитет. Я до сих пор еще пока не понимаю, кто из них умрет больше. Раз Чикушода или главный авторитет. Но Чекушода пока по-прежнему лидирует. Минус от Медвика по ноуду Ну вот теперь уже Чикушоди придется разрываться, да Чтобы поднимать двух оппонентов Причем одного точно не поднять <кười> <кười>, Простите, второго еще Есть хоть какая-то возможность э Но, но, но успеет ли Ну хотя вообще должен успеть Там порядка 10 секунд еще остается Чикушода где вообще бегает-то? Ну далековато Решили, короче, не поднимать Ну окей Окей, но 5 в 3 как тащить? Как тащить? Вот сейчас, опять же, хочу заметить Грамотные действия от э, команды княжества По сути, они как бы пытаются закрыть соперников с двух сторон сразу И это, в общем-то, работает, вы сами видите, как Это работает замечательно То есть здесь просто залет со всех сторон Отпинали раз, отпинали два И в целом, опять же, грамотные действия Тимплейные, да, то есть именно демонстрация сыгранности Вот в данный момент как раз была от... Княжество, Либо же не сыгранности, а каких-то наработ! на работу, Да ладно Да ладно, двоих сразу кладет Со снайперской винтовки, ни одной, конечно К сожалению, пули, что было бы симпатично Но минус Медвиг И рассыпается практически на ровном месте Команда Княжества КТЛР пытается убежать И просто... Просто Бейте, бешеный давай. раунд Ну, 9-1 Слава тебе, Господи, что хотя бы не в ноль Но смен сторон вы помните, да, что не совсем круто Команда Вечная Цукуйоми сыграли в атаке Проиграв всю атакующую сторону 5-0 Может быть и сейчас будет то же самое Но давайте надеяться Давайте надеяться на борьбу И на возможную интригу Что? Отдымлена да. ключевая позиция Под снайпера, теперь делайнеру уже С нее не сыграть Эх. обидно. Обидно, наверное, Гудвайзу сейчас, что не удалось сделать минус. Ведь видел прекрасно соперника. Но настрелы. О! -о, -о! Он на ходу просто подхватывает Чекушода. И все, теперь нет, как бы, ребят, которые могли бы кого-то поднимать. То есть медик был единственный, да и тот закончился. Ну, 4 в 3. С численным перевесом для обороны. Наверное, ретейки всегда проходят. Как-то более-менее спокойно. Гудвайс минус Муна. но по-прежнему находится в сайде, Там же вместе с ним находится Бака, который делает два минуса. Минус один от Ноута. Но что это, дорогие друзья? КТЛР. Медик команды за княжество вытаскивает раунд, оставшись один в два, по сути. И ситуация теперь менее приятная для команды Вечно это с куеми. Вновь уходит надежда на какие-либо камбэки в основном времени. Теперь только тащить до овертаймов, соответственно, разыгрывая еще 9 матчпоинтов. А это ого-гошеньки, ого-го, как непросто. 9 раундов к ряду, не ошибаться и спокойненько все выигрывать против такого соперника, который, ну, я, конечно, не смотрел, насколько там прям вот профессионалы играют, да. Все-таки тут понимать надо, что это любители. Но уровень, как мне кажется, достаточно неплохой показывают. Не стыдно, во всяком случае, играют. Пуна с гранаты вырубает КТЛР. И без медика, без медика, дорогие друзья. Очень важный и ценный минус. Однако ответная хаешка от Гудвайза э сейчас прилетает. Но главного авторитета, я думаю, подниму. Бомба. Бомба установлена. Ноуту минус Делайнер. Медвик забирает Бакра. По-прежнему еще жив. Чукушода. Ненадолго. Ну что ж, GG, дорогие друзья. Это 2-0 по картам и... Победа достается Бол, команде Княжество. За, за Княжество становятся победителями во втором четвертьфинале и именно они составят пару своим соперникам в полуфинале, которые, да, так получается, тоже Княжество. Что там команда Княжества, что здесь команда Княжества будет. Вот такие вот делишки. Ну, хорошие делишки, так-то уж. Интрига, интрига, да. В данный момент, дорогие мои друзья, вы можете видеть, что Правильно, вы можете видеть статистику итоговую по этой карте. Посмотрели, ознакомились. Если вам понравилось, красавцы. Если не понравилось, то вообще странно, что здесь могло не понравиться. Ну, короче говоря, вот такие дела. Меняем сцены, опять же.